Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи «Жизнь и смерть». Жизнь и смерть. Что это? Для чего это нам дано? Зачем и почему? Давайте сегодня поговорим об этом. Жизнь – это что? Жизнь – это любовь, которая раскрывает себя в нас и в нашей жизни. А что это значит? А это значит, что наша жизнь ценна? Конечно же, да! Так почему же сегодня мы превращаем ее в смерть? Что мы делаем не так? Чего еще не понимаем? За что сражаемся? Почему сегодня в мире столько зла и бед? И первое, что я хочу сказать, что жизнь и смерть это две стороны одной медали. Куда повернешь, туда и пойдешь. Значит, мы идем не туда, а куда? Мы заблудились, и что же нам теперь всем делать? Нам надо искать выход, найти его и пойти по божественному пути, пути любви. И я приветствую вас, мои дорогие песни Твои Пути.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 Ходить. Лишь что тебе благоугодно мне помоги всегда желать, И у моей жизни много трудной, лишь твою волю исполнять, лишь твою С вами! Что такое рай и ад мы поговорим в следующей передаче, а сегодня мы продолжаем нашу тему «Жизнь и смерть». И второе, что я хочу сказать, и это очень важно всем нам услышать, а что же думает об этом сам Господь Бог? А Он нам говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе, выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Хорошая новость, друзья! Нам дан выбор. И это делает нас ответственными за все, что мы выбираем. Судьба одного человека и судьба страны складывается постепенно. И наш выбор определяет то, что мы получим как результат. Так давайте же выберем сегодня жизнь и ее пути, по которым нам надо идти. Наша жизнь должна стать любовью, стать как вечности миг. И для вас звучит песня, жизнь должна. тогда шагнуть Величие тайны небес И мироздания Своей любовью Бог любовь вселенной свет дает Он духом уст Дал жизнь всему творению Мой дух в Песни хвалы тому поет Кто к нам простер Свои благоволения Жизнь должна Восходы за Третье, что я хочу сказать, что у Бога была мечта, и Он воплотил ее в жизнь. Как? Он создал человека по образу и подобию своему. Вау! Вот это да! Мы с Богом едины, у нас одна природа, мы есть любовь. Тогда я хочу понять, почему же сегодня в мире столько слез, бед и зла, и почему у нас идет война? Помните, друзья, что Бог всем нам дал выбор. Терни, волчцы или цветущий сад? Что мы оставим после себя? Людям для подражания? Грех, простор для развлечения? Или Божие правила в судьбе? Судьба, она слагается из наших чувств, мыслей, желаний. И все это рождается в сердце. И Бог видит, чего мы желаем. И если наши намерения не верны, Он нас рихтует, бывает, что даже очень строго. Потому, друзья, я призываю вас сегодня, давайте выберем любовь, а значит жизнь. И тогда смерть не страшна. И помните, что лекарство от всех бед – любовь. И в заключение нашей передачи, мои дорогие друзья, я вам хочу пожелать, Сделайте свою жизнь яркой и красивой, раскройте свой божественный потенциал, станьте примером для многих, творите великие чудные дела для благ всех людей. Воспитывайте детей на божественных стандартах и научите их любить, да так любить, как Бог всех любит нас. Пусть наш мир засияет от этой любви, сделайте нашу планету здоровой, любите ее и цените ее, и помните, чтобы наша жизнь была красивой, а судьба счастливой, нам всем кое-что нужно сегодня понять. Есть у жизни правило одно, и оно всем нам приносит благо, это любовь, ведь все мы без любви, ничто и смерть. Тогда становится для нас наградой. Но смерть отступает, когда любовь в душе к другим сияет все сильнее. И я заканчиваю свою передачей песней, которая называется «Жизнь и смерть». А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире.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 Решит любить и быть набрее Смерть отступает, когда любовь в душе К другим сияет все сильнее Решить любить и, и, быть быть и быть добрее. Yeah.